Откалитесь. Не-не. У всех, да? Наверное, я не помню просто. О, у меня была. Да. Она это увидит просто. Я не думала о нем, как о будущем молодом человеке. Я лично сразу свадьбу представила. Любая девушка. Да, я примерила его фамилию. Мне она очень понравилась. Да. Мой кинул в меня носком. На первой встрече. Вот. Так что. Первый раз, когда я ее увидел, знаете. Она ползала по земле э, с другой девушкой под веревками. Школа Это актива. была школа актива, да. Нет, а мы познакомились на школе актива, и просто в 7 утра мы встаем, там играет музыка, каких то два сумасшедших парня скачет на улице, я думаю, что за ненормальный человек. У меня тоже было такое же, что вот. за ненормальный человек. Я, короче, два раза я отказал в танце. В медленне. Ну, меня игнорили два года. Мне нравился человек. Меня просто реально отшивали. А сейчас, когда я перестала думать о человеке, теперь проснулись чувств. Ну, как обычно, бывает у любого человека, да. Я еще отмазку такую придумал. Я говорю, блин, мне там надо, короче, с кем-то поговорить. я ушел и просто. Но знаете, в чем еще была суть? Сейчас меня просто все просто ненавидеть. Я пригласил другую. Это была жизнь, да. Сначала долго общались, дружили. Потом как-то так, бац, и Мы долго да, общались, дружили, потом как-то, бац, чуть-чуть. Это было на весеннем балу. Ну, наша первая репетиция. Вот это было как бы наше первое свидание. А я с первого дня начал танцевать с ним, потому что мы репетировали весенний бал. Фу. А, а парень-то, да. молодец. У нас тоже не было первого свидания. Он просто приходил ко мне поесть. Да, я тоже думаю каждый раз вообще гигрмить. Да, тогда я еще готовила, но он не знал, что ждет его впереди. Но она хорошо увидела, хорошо пахло. Мы просто вышли, например, погулять, да. а, и он подарил мне сразу такую кружечку, сказал, что я хранил эту кружечку для, этой, для одной единственной и подарил мне ее на эту. Ты Месяц, веришь это? Да, не знаю. Я ей, короче, взял отдыху, медведь. И все, я себя просто на год освободил от подарков. У меня есть такой, я тоже дарю. Назад думаю, а это грустно, а ребят, я... на самом деле. Вот реально, я сейчас понял, что не было первого задания, не, не было не вот было этого было. ощущения, когда не она стоит с, ключ с ключами от комнаты общаги, и ты такой в тапочках и, и целовать ее не поцеловать. Не что было такого. Допустим, мне кажется, я стал более терпим, потому что после того, что я с ней пережил, как бы вот разве это проблема? Вот, а я и дал, не знаю. Тебя. Ты это... очень щедрый. Да? Я была такой, прям, бабагонь, такой жесткой. Я не скажу, что очень добрый. Но познакомившись с Айратом и со всей ее семьей, я поняла, что эти люди, они вообще не злятся на кого-либо. Они не думают какой-то злобе, огорчениях. Они просто очень добрые. И чему научил меня Айрат, это быть добрым. Быть добрым человеком и быть снисходительным к миру. Я вот дал ей фамилию. Да, я его как бы приподнес. и ну, научил ее больше быть спокойной, еще больше спокойной, чем сейчас я. Вот очень спокойный. Но она не научилась пока что полностью. <смех> спокойный. Очень спокойный, спокойный. <смех> очень хочет <смех> <спокойный. смех> вот, а она мне, а, она мне хочет детей подарить. <смех> я пока как-то не хочу. <смех> ну, просто пока рано вот. <смех> Очень, очень рада, как скажешь, просто вообще. Просто, просто я молочек. Он готовит, а я обычно сижу рядом. Участливая женщина. <да>, у тебе будет свезло. Мы готовим э, воду в стакане. У, вот. меня по у меня только по-флотски. У меня только когда настроение есть. Бутерброда. Все о, больше, готовится. чем вода в стакане. Яичница божественная. <Вот. Да>. Я научил готовить яичницу. Самую крутую в мире. Реально. Вот это да. Никто такие яичницы не готовит. Это стимул такой, да. надо что-то поинтереснее приготовить Да, да, да, да, да, да. с мясом уже не катилась, надо да. что-то поинтереснее Зато да. вот, слышать вот эти возгласы от вкусной выпечки Боже, да. это божественно, прекрасно, думаешь да, зря? Да. Я думаю, что по-любому врет угу. Но потом наступает день, когда он начинает толстеть Да, да, И да И ты да. Больше не готовишь его Тебе нужно еще думать еще об одном человеке То есть ты же как бы парень, ты же мужик должен за двоих думать, по сути. Ты вроде сидишь просто и задумываешься, если она где-то, задумаешься, а вот все ли нормально, а вот доехали, да, банально и так далее. То есть уже еще один человек появился, о котором ты... А раньше у меня такого не было, вроде как ты сидишь, сидишь себе и думаешь, мам дома, папа дома, я дома, все нормально. Сессия плохо, начинаются, ну, слезы тут Держись, крепись, все нормально будет, не переживай, это не самое главное в жизни. Самое главное в жизни совсем другое, там развитие, и учебы не так много несет. И все, поддержка, это очень само, ну, самое важное. Да, да. Ну и... и сладости по вечерам. И чай. синабонки там не приносят. И когда болеешь, приходит. У меня есть такое, да, например, сейчас идет сессия, и я смотрю с ним фильмы вместо того, чтобы, например. Заниматься уроками, там учить Было, как может быть, какие-то такие моменты, что пропустить какую-то пару, лишь бы побыть вместе Но э, это все оставалось на таком уровне, на каком-то разумном Я сказал, мне надо делать презентацию И человек всю ночь делал мою презентацию Я вообще считаю, что университет вообще никак не может пострадать от этого, ну реально но если бы я пропустил пары, да я с ней и без нее бы пропустил. Да, вы можем там ссориться до 5 утра, и я там просплю пары. А я могу в доту играть до 5 утра и проспать пары. Но, ну, как бы это не зависит от того. Так, в отношениях к Ливи нет. Ну, наоборот, у вместе шпоры резались, все нормально. А мне кажется, наоборот, я влияю на него плохо. У него доп. сессии за активной студенческой жизни, я думаю, может быть, это я виновата, может быть, я лезу там, ну, давай посмотрим что-нибудь там. И он не учится, он вообще не учится, и мне кажется, я виню себя в этом. да вот она только золотую сессию закрыла, она столько учила и когда... Я вообще полная противоположность, мне уже не хочется, уже не если он захочет, он будет нормально учиться. Вот так вот. Ну да, всего. Нет, серьезно, она меня очень толкает к учебе. Она прям говорит, ты должен заниматься, занимайся, занимайся. А я говорю, не хочу да. Ну И для университета это. же хорошо это. Ну да, я хочу сказать, что в данном случае мы наоборот дополняем друг друга. Я ее отвлекаю от учебы, а она меня привлекает. Ученых. И вот как-то вот это вот у нас баланс работает. Я на а она золотых В сказать. сумме два стандартных студента получается. Я вот лично боюсь, что в какой-то момент я не смогу поддержать его идею. Есть страх, что я не успею реализовать какие-то свои желания до вот именно момента, может, ребенка. Ну, не то чтобы страх, но они нуждаются в поддержке, Да. действительно, они хотят да. прям, вот ты вот не веришь в меня, поэтому не. ничего не получается, да, ну, да, во всём, да, да, да, конечно, да. Да. не сам он. Да банальные страхи есть потерять человека, вы не замечали, что вы начинаете звонить там, если она просто не ну, в контакте, да, не онлайн, да, да, да. реально все сразу, ты что, где, ты? почему не отвечаешь? Ну, на работе как? Все хорошо, все получается. То есть я пытаюсь его поддержать, но реально боюсь, что чего-то не пойму. Ну, также страх, что человек потеряет интерес к тебе. Вдруг, ну, всякое бывает и реально страшно. Вот страх потеряться эмоционально. Физически-то некоторые люди за тысячи километров общаются словно. Ей, конечно, со мной очень много. У мне с ней тоже, тоже конечно. Оба, конечно. Они больше. Фортовые. Но почему видно, что ей больше? Форта ножная. Yeah. Ну, мне с ней повезло, потому что, ну, я такой, на самом деле, не ленивый. <сорquённых> <сорquённых>, а она движевая такая, она мне все время толкает. Давай, что-то делать, короче, там этот ремонт. Я и ненавижу за это, но она меня толкает, она меня как бы движет вперед. Слайты я и люблю. Не можете вести какому-то, ну, одному человеку. Это абсолютно так должно быть. Либо, либо, да. либо всем повезло, либо никому либо не повезло. Если уж конкретно быть честным, то мне с ней, конечно, повезло. Но я очень мало встречал таких людей, которые отдают тебе все за то, что ты просто... просто ты. Просто даже если бы я ничего не делал, она была бы такой же. Это. Очень, очень круто, я считаю. Идешь домой, что же приготовишь, да. чем же удивить. Интересно, о а чем думает он? Во что мы поиграть? Да, да, да. Новая игра, все. У меня такое мнение, вот мое сугубо личное, что в семье, ну вот у меня семья, что там нет такого понятия, как мужское и женское. То есть все нужно делать как-то вместе, сообщая и вот. Никита прибавила во мне женственность. Мне захотелось больше за собой ухаживать, покупать себе платьев и так далее. Она никогда мне не говорит, что что-то плохо. И я считаю, это тоже одна из, скажем так, таких подбадривающих штук действия, не знаю. То есть, сказав хорошо, она же уверенность вселяет. Мне очень не нравится такая вот позиция девушек. Можно забросить себя, можно упрямлять волосы не носить не не шапки, да, ножки, не одевать на бороться с декольте. Мне кажется, нужно хочется стараться это делать, не только и дома, но также и на выходе с молодым человеком с мужем. Чтобы молодой человек гордиться вот этому идее. Он, конечно, не гордится, но я даже не Я сама на себя гордюсь. Я радуюсь. Она может пытаться не принимать решения. Тут главное выслушать и, если совет хороший, то его да, принять. Да. Если нет, то как бы выразить свою точку зрения и совместными усилиями прийти к правильному решению. К моему. Нет, что чудить, что-то. Но ссориться тоже нужно. Уметь. Надо уметь мириться. Уметь мириться, да, я согласен. Цветы и все. Не нужно приучивать к цветам. Да. Это что? Типа накосячил цветы. Вот она же будет ждать. А нужно неожиданно просто. И что ты и... что-то Двухметровый. Да? Двухметровый Двухметровый. А, а внутри в нем лаки. <laughs> куча млаки. Не, знаете, двухметровые двери каждый раз. Это... Я хочу ссориться я конфликтная да, женщина. Mm -hmm. Он мне не дает. Да, я тоже. Как мечтаю. бы нужно выпустить пар, mm -hmm. он не дает. Поэтому мужчина умирает от конфрактов. <laughs> я считаю, я считаю, ребята, что ссоры на самом деле возникают из-за недоверия, в первую очередь. Нет, ты на... говоришь, это просто первачка, я просто у нее куратор, ничего нет, но она не верит. Ну даже девушки там, вот я устала, там, и человек уже, видимо, часто это слышал, и кинул, Руслан кинул флешку в стену, и так было страшно, и я такая испугалась, думаю, слава богу, не меня. Вы берете берёте фризер, спрашиваете, ты будешь? Нет, мне только сок, садишься, ешь свой пиктейсте и потом берешь картошку, а оказывается, а что у нее по спарту штуки две-три вот, вот здесь вот добили в нужный момент они просто говорят надо успокоиться, нам нужно разойтись ну, пока перерыв именно во время ссоры, не в отношениях потом поговорим, потом Ты успокоишься у нас не возникает ссоры вот, почти да быть такого не может, если вы не ссоритесь, то значит, оно все в себе держит значит, что это как раз у нас просто, наверное, есть доверие когда просто доверяешь, то меньше салат. Я вот злая, киплю вообще полностью злостью. Он мне говорит, ну давай вот поговорим. Нормально. У нас наоборот. это бесит. Да, бесит. Я хочу выплеснуть свой какой-то негатив. Еще, кстати, вот да, всем совет. Никогда не решайте свои проблемы через контакт. Это вообще... Девушки мыслят вообще по-другому. Они могут ставить вопросительный знак, но имея в виду восклицательный. Писать хорошо, но это плохо. Все надо... Говорить вслух, переспрашивать у нее 10 я раз. Я знаю, через WhatsApp. Что ты там сказал? вот что, хотя бы так, ну реально, контакт это не то. Если вы общаетесь, то нужно больше его вообще. Тем более, такой важный период после Мне кажется, дружба реально, дружба реально круче начинает. То есть вы такие притерлись друг к другу, такие, mm -hmm. пам-пам-пам, <coughs> все-таки понимаете, где слабые места, где сильные, где нельзя, где можно. И все, и потом, оп. У меня началось mm -hmm. всё с дружбы. Да, именно mm -hmm. с дружбы. Это два года дружбы, просто общение, какого-то там, может быть, флирта, но вот все перерастает, но ну, мне кажется, дружба несет очень большое вот значение в отношениях uh -huh. и в дальнейшем. Ну согласись, если любовь с первого взгляда, да, вот у кого-то же здесь была такая, вот увидели и все, вот у тебя на балу. Ну да, что он, у да. вас все-таки, ну как она думает, это чисто любовь, Ну он должен, он не должен прикалываться надо мной. А я вот могу и сказать там, Ленка. Или, скажем, «Прям так?» Нет, тогда классный. Когда-то белобрусь на блондинке. Вот юмор смешной, если он на грани, да, как бы, а ты же бывает так подходишь, что может у неё настроение не то и так далее, и она может оскорбиться прям. Ну да, тогда ты извиняешься. Потом ты подходишь, бьешь в так пасушке. Да ладно, вот это друг, вот это реально друг в отношениях. Если да, если она заулыбалась то... Дружба у вас есть. Мне вот хватает, да. вот есть Айрат, да. и, и это он будет. заменяет да. как будто И его. также же можно с ним смеяться, и что-то, да, любые темы абсолютно. Побесить его всякими бельем женским, там, головочками, пучками, да. но, да, это, это друг да. это друг. Может, если ты знаком с человеком долго, там, условно, два года ты его знаешь, ты уже о нем, тот, тот факт, который ты, условно, ожидал, ну, какой-то, ты его уже увидел за эти два года. А когда ты только познакомился с человеком, шанс на на что-то не очень хорошее, гораздо больше. Хорошо. Консультация. я Просто я не вижу ее каждый день и не верю. Мы учимся в одном здании, но я не вижу каждый день. Она будет видеть это видео Меня из ДУ, я ее незаконно провел туда. И Меня выгнали. Поселили в старый там много я на два года старше, и мы учимся как бы на одном направлении. Тоже говорю, вот этот препод такой, здесь вот так лучше, здесь так списи, здесь справитесь. так скис. Ну Нет. так получилось, что мы учимся на одном направлении, только он на два курса старше меня. И он мне очень помогает по учебе и морально. В КФУ невероятно как-то. Какая-то странная атмосфера в КФУ. Реально, своей энергии есть, это разбежает. Университет, он. Помогает тем, что вы растете вместе, развиваетесь, грубо говоря. Что вы в университете можете э, найти их свои увлечения, и привлечь ее туда. И наоборот, как бы она может вас к чему-то привлечь, научить чему-то новому. Чему, к чему вас, ваша девушка, вот, как ты сказал, научила или вы начали увлекаться и так далее? Тверкать. Я научился. Тувыр. Я научился танцевать. Танцевать. Странно, мне кажется, к разным мужчинам можно испытывать абсолютно разные чувства, абсолютно разную любовь, но именно после свадьбы я поняла, что нет. Вот. А рад именно тот человек, и я очень хочу верить, что это навсегда. Загадывается оно не кажется. Потому что никогда не знаешь, Оправдает это человек в твоих ожиданий? Я думаю, что лет на 70 где-то точно. 70? Да, там потом, если что, разбежимся, посмотрим. Может, кого найдем. Ну, навряд ли. 75 на У нас, я могу с уверенностью сказать, что я готова выйти с него замуж хоть завтра. <свят> <свят> Только чуть не завел. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> У тебя наверняка возникает мысль, что это как бы надолго. Если бы ненадолго, то зачем вообще сейчас встречаться? Уже самое э, то чувство, когда ты видишь в человеке, то, что ты хочешь связать с ним э, свою судьбу, свою жизнь, это вдохновляет вообще на поколение всех высот, всех своих целей. И это вот самое важное, наверное. Видеть в человеке. Э, в да, и будущее. Нет такого, что ты задумываешься, что прям навсегда. А просто вот э, вы делаете, чтобы это было навсегда и все. Навсегда то, что этот человек был в твоей жизни, я считаю. Вот это навсегда. Ты все равно поменялся с ним, все равно какую-то часть твоей жизни он забрал. Будет ли именно это в отношениях в семье навсегда? Не знаю, но уже что-то поменялось в любом случае. Я только рад этому.